Привет, друзья! Наступила весна, на улице плюс 15, светит солнышко, правда ветерок такой сильный дует. А мы с вами сегодня отправляемся в деревню Лебедевка, Кашсаковского района Орловской области. Посмотрим, сколько здесь домов, есть ли здесь местные жители и как им здесь живется. Приятного просмотра! Примерно вот отсюда начиналась деревня, здесь видно все заросло дерном и деревня шла в ту сторону. Там домов не видно, и строений никаких нет. Сейчас посмотрим. Вот здесь какое-то строение есть, что осталось от дома. Летом, конечно, здесь не пройти. Все зарастет крапивой, бурьяну. вот здесь был дом вот что от него осталось веранда а сам дом развалился осталась только вот деревянная веранда вот здесь был домик небольшой, судя по фундаменту. Здесь был подвал, валился. Вот здесь еще дом был. Фундамент. От него виднеется. Вот. Стена осталась. Чашки валяются. Что от домика осталось дальше еще видно фундамент И стены были домик небольшой был может быть двор был из камня сложены еще стена стоит Друзья, клещи уже появились. Я так посмотрел на траву. Много, где сидят кровопийцы. От ледевки уже ничего не осталось. Одни развалины. Мы идем дальше. Так, вот здесь еще фундамент от дома. Вот здесь фундамент. здесь еще домик был, березочка осталась. Вот там у дороги здесь подвал был, идем дальше. На этой стороне ни одного дома нет. Вот очередной Домик был. Стены развалились. Вот, из камня были сделаны. От дома что осталось? Стены. Две стены уцелели. остальное развалилось. О, здесь подвал прям рядом был. Подвал еще не обвалился. О, какой глубокий сухой подвал. Стены остались от дома. Тут у нас ловушка стоит для пчел. Кто-то здесь пчел ловит. Стены от дома там еще стены все из камня было сделано все было сделано из камня березка сломалась так вот еще стены стоят Да, деревне была не маленькая вот здесь подвал кто-то здесь металл уже собирал Впереди у нас очередные стены от дома. Тоже домик был. Вот такой вот. Еще стены, кругом одни строения были, домов было много, здесь тоже было что-то построено. Вот фундамент был, вот домик остался, это у нас последний получается дом в этой деревне, еще уцелел. Здесь вот тоже стена осталась. Домик был единственный более-менее уцелевший дом. Подвал. Подвал обвалился немного, но тоже кирпичом обложен камнем. Здесь на березе ловушку. Кто-то ставил. Это последний домик. Здесь типа сарайчика было Пристройка к дому. Там, где же вход? Дом с подвалом, подпол он большой, каменный. Валится, валится, все разваливается, скоро и он развалится со временем. вот такая вот деревня, друзья, Лебедевка, никого здесь уже нет, никто не живет, и да, не только не живет, домов уже нет целых, одни фундаменты остались, и то скоро зарастут, сравняет их земля. На этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч!